Но что могу сказать? Вода как крайне холодной водой зимой. И видно, что она грязная. Поэтому, пожалуй, я просто окунусь и выйду. Холодно, холодно, холодно, холодно. Еще дно такое министая.